Президент сегодня принимает участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в городе Нур-Султан, Казахстана. После церемонии приветствия и фотографирования члены Высшего совета Я.С. провели встречу в узком составе. Далее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Эффективность Я.С. зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами, подчеркнул президент. Глава государства поздравил участников в заседании с пятилетним юбилеем евразийской интеграции выразил благодарность всем, кто работает во благо полноценного функционирования Союза. Подводя итоги пятилетнего периода, мы сегодня должны справедливо оценить труд этих людей. Мы подпишем решение о награждении медалью за вклад в развитие Евразийского экономического союза, подчеркнул Сором Байджембеков. Он отметил особую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в создании ЕАЭС. Президент добавил, что присоединение Армении Кыргызстана к ЕАЭС расширило границы Союза и повысило привлекательность для других стран. Глава государства отметил, что несмотря на воздействие глобальных экономических вызовов, формирование Союза продолжается. Сегодня ЕАЭС позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Важно сохранить тенденцию роста. Для этих целей необходимо и далее продвигать приоритетные направления Союза. Одним из направлений президент назвал реализацию цифровой повестки. Мы уже имеем некоторые результаты. Необходимо и далее создавать общие цифровые процессы для бизнеса и государственного сектора. Мы приветствуем совместные усилия государства и бизнеса с целью реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. В рамках данного вектора развития текущий год в Кыргызстане мною объявлен годом развития регионов и цифровизации страны, сказал Сорумбай Джеймбеков. Также глава государства подчеркнул важность формирования единого рынка трудовых ресурсов. Убежден, что подписание соглашения о пенсионном обеспечении станет большим шагом в достижении равноправия трудящихся Союза. «Считаю необходимым продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы Союза и продолжения работ по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы ЕАЭС», – подчеркнул президент. Не менее важным направлением глава государства назвал и вопрос устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Отметил, что эффективность Союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане наша республика выступает за системную работу по их устранению, сказал президент. Кроме того, Сурумбай Джеймбеков подчеркнул, что в последнее время участились случаи высказывания критики в адрес Кыргызстана в сокрытии таможенных платежей, в связи с чем выразил заинтересованность прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Он напомнил, что неоднократно отмечал необходимость улучшения институциональной системы ИАС и повышения ее эффективности. В этой связи президент выступил за усиление полномочий Евразийской экономической комиссии как действенного наднационального органа Союза. Также Сором предложил рассмотреть целесообразность создания органа по регулированию общего электроэнергетического рынка. Появление новых сфер регулирования требует эффективного управления, соответственно создания новых органов Союза. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Кыргызстан готов разместить у себя подобный орган, подчеркнул глава государства. В завершении президент еще раз отметил необходимость консолидации совместных усилий для достижения общих намеченных целей по созданию сильного, надежного и процветающего союза. Премьер-министр представил депутатам джугурку Кинеша Санджара Мукамбетова на пост министра экономики, Эркимбека Чудуева на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Самата Кылджиева на пост руководителя аппарата правительства, министра Кыргызской республики, а также Достана Дугоева на должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской республики. Джугурку Кукинеш одобрил кандидатуру новых членов правительства. Решение принято сегодня на заседании «Единогласно».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 Было только предварительное техническое экономическое обоснование. Чиновникам Минэнерго также указывали на нарушение закона подрядчик был выбран из тендера. Напомним, что в СИЗО ГКМБ содержатся бывшие премьер-министры Сапари Саков и Джан Торио Сатабалдиев, депутат Джугур-Куке Нешоусмунбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Саладин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления, должностным положением и коррупции. В производстве ГСБ проследовалось несколько уголовных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия Бишкекское агентство ритуальных услуг. По одному из них установлено, что ответственные лица БАРУ Юго-Западного кладбища, используя свое служебное положение за период с 2014 года и 5 месяцев 2015 года, допускали проведение захоронения умерших на территории кладбища без соответствующего документального оформления и оплаты в кассу предприятия. Была образована комиссия, которая была установлена более 200 неоформленных могил и не поступивших кассу около 1 миллиона сомов. Для подтверждения данного факта был назначен аудит, со стороны которого также были подтверждены вышеуказанные нарушения. Относительно другого уголовного дела в отношении должностных лиц БАРУ установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, с целью извлечения выгод для себя и других лиц предоставляли земельные участки под захоронение, на которых расположены инженерные коммуникации. При этом в ходе обследования данных участков установлено, что в них отсутствует захоронение. Кроме того, отдельные работники БАРУ путем обмана и злоупотребления доверием граждан завладели их денежными средствами, под предлогом предоставления земельного участка для погребения родственников. Уголовные дела в отношении ответственных лиц предприятия Бару Юго-Западного кладбища направлены в суд. За первый квартал этого года зарегистрировано 600-800... 688 должностных и коррупционных преступлений, сообщил старший прокурор управления по надзору за оперативно розыскной деятельностью и следствием Бакатбек Садыгалив. По его словам, все эти факты были зарегистрированы в единый реестр преступлений и проступков. По его данным, большинство дел по злоупотреблению должностными полномочиями, связанные с земельными махинациями, хищением и взятками. За 2018 год ущерб государства от коррупции составил 3 миллиарда 489 тысяч 515 сомов. Возмещенный ущерб тогда составил 183 миллиона 809 тысяч сомов. За первый квартал 2019 года ущерб от коррупции составил 5 миллиардов 981 миллион 843 сома, Из них во время следствия в бюджет было возвращено 43 миллиона 784 тысячи 800 сомов. По остальным делам в данное время идет следствие.